<говор> у нас сегодня нет дополнительной проповеди мы будем только изучать недельную главу <говор> и поэтому толкование будет более э, обширным <говор> И как вы уже знаете, когда я толкую недельную главу, я даю несколько уроков по этой главе, поэтому то, что мы сегодня будем учить. И, конечно же, мы будем смотреть то, что записано в Новом Завете. Это Тора, или эмар, бати, это Тора, или лихазек, и поэтому вы все знаете что Ишу никогда не отвергал ничего что написано в Торе и он сам сказал что я пришел исполнить закон а не нарушить его и с назначения слова я пришел исполнить Тору иногда говорят дополнить и это не дополнить, потому что Тора в дополнениях не нуждается. Но когда ты исполняешь то, что написано, ты исполняешь ее, ты открываешь миру истинный смысл того, что написано там. И это смысл той молитвы, которую сказал нам Машех, да будет царствие Твое на небе так, как на земле. Поэтому, когда мы делаем то, что Господь говорит нам, мы исполняем Божье царство на земле так, как оно должно быть на небе. Поэтому мой первый вопрос к нам. Насколько мы заинтересованы в том, чтобы Царство Небесное было здесь на земле? Я думаю, что да, заинтересованы Но в этом. Есть Но есть люди, которые совсем не заинтересованы. Они хотят умереть здесь и пойти на небеса и там жить во веки веков. И вы знаете, что это не совсем так. Согласно Святым Писаниям, на небе мы будем тоже временно. Потому что потом произойдет великое воскресенье из мертвых. И а, теми ценностями, которыми ты жил здесь, и эти ценности, они будут основой для того, как ты жил, и то, что, как ты будешь жить в будущей жизни. И вот... Между... И вот здесь перед нами есть очень практические вещи, когда мы в этой недельной главе мотут читаем черным по белому. Но я хочу прочитать несколько стихов, мы уже все прочитали, но напомнить нам. Про обед. Обед. Скажите, пожалуйста, верующему Нового Завета, можно ли давать обеты? Я слышу и да, и нет. Почему нет? Есть люди, которые говорят, что Ишуа сказал, и это написано в книге от не клянись, не небом, не небом, не землю, потому что это место пребывания Бога и престол Его. И не клянись ни одним волосом на голове твоей, потому что не можешь сделать его белым или черным. Поэтому я опять задаю этот вопрос, можно нам давать обед и клясться или нельзя? Окей. Okay. Yes no, yes no. Опять люди. Во-первых, я очень рад, что это и да, и нет. Потому что есть люди, говорят однозначно да или однозначно нет. И мы подходим к словам Иешуа в Евангелии от Матфея. И там написано, не клянись ни небом, ни землей. Во-первых, есть э, разница между клятвой и обетом. Хашба, Клятва. Это как свидетельство или принадлежность. Жба, ба ба я клянусь, что я знаю этого человека. А если здесь ты нарушаешь, это проблема. О, ам или народ израильский клялся перед Богом, что мы услышим и будем поступать, потому as, что написано в этой книге. As, as o o Поэтому клятва это или принадлежность, или свидетельство. А обед это то, что ты обязуешься делать. Shuf. אסור לנו לישבב by ובארץ. Nam нельзя кляться небом или землёй.כי בaze אנחנו יהולим לירוד כשקרנים.Потому что таким образом мы можем выглядеть лжецами.אנחנו אפילו בצבע של סאר שילנו.Мы даже не можем кляться цветом наших волос.как בצבע רגילה שילаем Сколько людей мы знаем, что в 70 лет они не посидели, а есть люди, которые к 30 годам начинают сидеть? Кто, как ты можешь клясться, что завтра ты будешь делать одно или другое, ты вообще не знаешь проснешься ли ты завтра? Но то, что касается обетов, это совершенно другое дело. Обет – это ты берешь на себя ответственность. Uh, по своим силам сделать так или по-другому. И то, что очень интересно, לנו, святые писания, да, говорят нам uh, принимать на себя обед. ب... Uh, в, uh, в псалмах не раз написано, ⁇ Я обеды мои воздам Господу ⁇ или когда ты обязуешься помочь человеку или сделать что-то, или даже ты хочешь соблюдать определенную диету, это обед, и очень важно понять. Иногда эта граница между клятвой и между обетом, она очень расплывчатая. И, во-первых, святые Писания требуют от нас, чтобы мы были людьми слова. Вы знаете, что значит быть человеком слова? В современном мире, к сожалению, это понятие опускается. Есть э, народы. Когда ты сказал или не сказал, это один, то же самое. Но, слава Богу, насколько мне известно, я здесь живу где-то 30 лет. И очень много лжи здесь у нас. Но обычно, когда э, люди дают слово, они пытаются его исполнить. И иногда даже просто друг другу пожать руки при заключении договора устного, этого достаточно. И слава Богу, в Израиле это все еще существует. Но мы сейчас входим в современный век و יותר و יותר и больше إيه, принято делать письменные договоры. И я хочу вам сказать, что это правильно. <pollution and lightness> Потому что иногда в разговоре ты можешь понять одно, а другая сторона поймет совсем другое. <Diversity> а когда ты прописываешь вещи, и это все по Библии, и нам нужно понять это для того, чтобы исполнить Царство Небесное здесь, на земле. Иногда ты не затрагиваешь честь другого человека. Иногда тебе кажется, что ты его обижаешь, но ты его не обижаешь. И ты говоришь, послушай, остановись на минуту. Давай, мы все запишем, о чем мы договорились. <говорили> Чтобы мы поняли точно мои обязанности и твои обязанности. Теперь по поводу обетов. Есть обет и есть обет. Иногда мы в гневе можем сказать, «Чтоб тебе было так и так». Ve, o, kaha kaha. Или я так тебе сделаю. N -n -n -n -n ты просто даешь uh, обед какому-то злому слову. И ты возвращаешься домой, успокаиваешься и не -e знаешь, как с этим словом поступить. Иногда достаточно попросить прощения. И очень важно это делать. Не только у Бога попросить прощения. Но если человек услышал, что ты про него сказал, то очень стоит тебе позвонить и отменить этот свой обед. Иногда ты в гневе или в каких-то неправильных эмоциях дал обед перед Богом. И в еврейской традиции есть такая традиция нарушения обеда? Отмена обетов. Ты подходишь к старейшинам общины и лучше ни к одному, а к двоим или даже к троим и ты можешь сказать им, братья мои, я в гневе, или в эмоциональном состоянии, или не подумав хорошо, дал такой-то такой обед. Что мне делать? Я хочу возвратить все назад. Я сделал это перед Богом. Но я сейчас вижу, что я не способен. Это было неумно. И ты можешь сказать, Леон, что за формальности ты здесь говоришь? Вы знаете, что uh, провозглашением слова было сделано... Через наше провозглашение происходят различные вещи. Поэтому нужно очень опасаться, какие слова мы произносим. И когда Ишуа сказал, да будет ваше слово да-да и нет-нет, он говорит, будьте очень осторожны со всеми обещаниями или наоборот, необещаниями, которые вы делаете. И здесь Господь подчеркивает этот вопрос через Муше. И он говорит, когда ты зайдешь в обетованную землю, Возможно, я не уверена, все сто возможно, слово обетов за пределами Израиля менее сильно мы Клим, им алкоголь тнуа шелана но здесь, в этой стране, когда глаза Господа написано, обозревают всю эту землю и смотрят наше каждое движение, в отеле, молимшал Ишуа, и Амар, я не сейчас отменяю слова Ишуа, когда он сказал, что не только на этом месте в Иерусалиме, но во, во всем мире поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе Иисуса. Но здесь написано про поклонение Богу. Но он не отменяет слова данных обетов в этом месте. И здесь в этом месте. لدات, нужно давать определенную ценность твоим словам. متاي, متاي, и поэтому Иисус говорит в Евангелии от Матфея, если ваша праведность не превзойдет к праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Нам, и мессианским евреям, которые верят в Тору, которые приняли Духа Мессии и знают о воскресении из мертвых Иешуа, нам нужно думать о том, как мы относимся к своим мила. словам. Это очень практическая вещь. Теперь. Муше здесь разделяет обеды данные мужчинами и женщинами. И он говорит, если женщина дала обед и она не замужем, то ее отец может отменить ее. А если она замужем, то муж ее может отменить. Теперь скажите, насколько это актуально в современном? мире, да, или нет? Не актуально. А? Не актуально. Мы все, а, <laughs> ну не все, но большинство стали уже бесполые существа. Нет уже никакой разницы. Мы сейчас можем в общую душевую заходить. Естественно, все еще есть мужчины и есть женщины. Я как э, лидер общины не раз видел, как женщина дала обед. И не хотела, чтобы ее муж или ее отец отменял этот обед. И она это на себе, на своей шкуре прочувствовала. И я видел женщин, которые в эффекте давали обеды и потом дали своему отцу или мужу возможность отменить. И эти вещи просто поменялись. Святые Писания никогда не меняются. Весь мир может измениться. Но это слово верного веки. Веков. И еще сказал, ни одна йод в законе не исчезнет до того, как этот мир существует. Не давайте этому современному миру вас с ума свести. И увидите и посмотрите в смирении что отмена обета может дать вам благословение отменить проклятие особенно если это укреплено во имя Ишуа сегодня он дал через которое он дал власть своим ученикам Нашим, э, самим ше, хине, брит Иногда я вижу разные посты в Фейсбуке или в других местах, когда люди пишут, посмотрите, как Новый Завет отличается от Ветхого. А Мы бла. сейчас более э, свободны и все такое. Но это все ерунда. Потому что изменение было только в одном. В силе жертвы. Есть какие-то изменения маленькие. Но самое главное, стержень Торы и Нового Завета — и его изменение это только сила жертвы, которая была тогда и сейчас. Я не говорю про то, что нам нужно исполнять Тору, как сейчас исполняет ортодоксальное еврейство. Они думают, что они основное движение, я так не думаю. И Я думаю, что там нам нужно быть этими людьми пути, и есть вполне много толкований еврейского мессианского учения, которые дают нам основания, как и это делать. Потому что Бог дал нам свое Слово не для того, чтобы э, придавить нас, но для того, чтобы мы жили и жили в силе. Но да, Он хочет отделить нас от грешного мира. И это первый урок об обетах. Запомните, запомните, Царство Небесное здесь, на земле, и совершится только, если мы совершим его. אומרים, Ло, لو, لو, لو, لو, Если мы говорим не не я просто верю», تذкеру, Яков. тогда вспомните Якова который сказал, что и бесы веры э, в, uh, в Божье Слово и трепещут. Но он говорит, вера без дел мертва. И кто who... слышал толкование про апостола Павла, когда он говорил про что-то другое? Вы просто слышали вещи, которые были вырваны из контекста. Потому что Павел был силен в исполнении Божьего Слова, в исполнении праведности. Но он также испытал на себе силу Святого и Духа. И поэтому сказал, что через него совершаются много чудес и знамений и их невозможно объяснить рациональными словами. И он говорит, я только полагаюсь на Бога, поэтому все это происходит. И сейчас я хочу дать второй урок с этой недельной главы. Первый был очень практический. Второй будет более э, объясняться, но это будет тоже практический. И это называется Мадианская война». Я хочу прочитать один текст, пока нам Миша или Рами поставят картинку на… Я хочу прочитать текст из той же недельной главы Матот. Мы будем читать числа 31 глава. Числа. Я сказал числа? Числа, да.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 По тысячи из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена двенадцать тысяч вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по тысячи из колена. Их и Финиеса, сына Илиазара, священника, на войну. И в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войну на Мадиама, как повелел Господь Моисею. И убили, убили всех мужского пола. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, Евея, реки Мадиам. Цура, Хура и Реву. Пять царей Мадиамских и Валама сына Виорова убили мечом. Окей. съешь Здесь есть рассказ. Израильский народ под предводительством Моше уже практически зашел в обетованную землю еще чуть-чуть и наш народ после скитания 40-летнего в пустыне заходит в землю обетования и бог сказал научить людей определенным вещам основным вещам и вот сейчас мы научились, как в обетованной земле относиться к, нашему, к нашим обетам и словам. И я знаю, что многие люди, когда читают Библию, просто пролистывают все эти рассказы про воины и против кого они воевали, потому что не знают карту и поэтому не сильно интересуются. Но эти вещи очень важны. Не только с исторической точки зрения, но также с той точки зрения, как мы понимаем жизнь. Кто из вас верит, что духовная жизнь это не только жизнь в общине? Каждодневная жизнь, как мы просыпаемся и даже утром заходим в туалет, это все духовная жизнь. И с этих рассказов мы можем научиться практике и качеству жизни и не совершать ошибок. Во-первых, Авраам, משама, Авраам вышел из Харана и пришел в Ханаан. И народ израильский Авраам, Ицхак и Иаков, כאן, Авраам, Ицхак, Иаков вы, э, выросли в земле Ханаанской. Потом они спустились в Египет. И вы помните рассказ про Муше и про Иосифа. Лет, э, кило, Мицраем, Потом они вышли из Египта и 40 лет, э, 40 лет находились в земле в пустыне в Синайской. Вы видите, где Мадиан? Кто сейчас находится в Мадиане? Саудим, Саудим? Мадиан ⁇ это современная Саудовская Аравия. Моав и Амон, то, что вы видите, это современная Иордания, а ниже есть Едом я сейчас расскажу вам и увидите как это связано с нами я хочу взять свои записи потому что чтобы ничего не забыть вы знаете кто является отцом мадиан кто помнит Вы помните, что у Авраама было три жены. Сара. У него была Сара. А, а, Айтало Агар. Агар. Веш махшиваш китура зеле агарше. И есть такая мысль, что хитура — это не агарь, которую вернул Ицхак. Говорят, что Сара она вышла из дома Сима, агарь, из... агарь была египтянка, поэтому она была от, äh, потомка, äh, из потомства Хама, а хитура из Иафета. 25, 2, И написано в Бытие, в 25 главе во втором стихе, что Хитура авраам родила Аврааму шесть, шестеро сыновей. Один, Один из них был Мадиан и мы знаем, что все свое наследство и благословение Авраам передал Ицхаку. И написано, что он дал подарки сыновьям Хитуры и послал их в страны какие? Восточные страны. То есть все... Все вышло с Ханана Аз, в том направлении. Мадьян, ярад, бимком, мизрах, мизрах, ярад, ледром, мизрах, Поэтому Мадиан, вместо того, чтобы двинуться на восток, он двинулся на юго-восток. И когда написано дал подарки и послал, умрим, кесов то толкователи говорят, что дал деньги и послал их. Но другие uh, толкователи говорят, что не только деньгами, но также благословениями и интеллигенцией благословил их Авраам. И второе толкование, мне кажется, более логичным. Потому что все эти начали потом народы. Послушайте, Авраам, здесь развивается род авраама ицхак, ицхак яков и, яков, и 12 и 12 сыновей и 12. И здесь их родственники, двоюродные братья. Так же, как Исмаил, только с другой, от другой женщины. И в этом мире они все знали друг друга. Потом, Потом мы помним, в Бытие написано, что проблема была в семье у Якова. Какая проблема была? Ле. Иосиф, была проблема с Иосифом. Они продали Иосифа. И когда написано, когда он сидел в, этом, в этой яме, Написано, что uh, купцы Мадиамские взяли его и, его и продали его египтянам. Это, это были uh, двоюродные братья, они все друг друга знали. Прошло, может быть, 60-70 лет. Мы, армии, в Израиле, в Возможно, мы, которые переехали в Израиль, за 60-70 лет потеряли связь со своими родственниками. А Но когда я вырос в городе Бобруйске, я э, знал всех своих двоюродных братьев и сестер, вы троюродных, вы и троюродных, и четвероюродных. Вы и не было телефона, и телефона, и ничего а такого. А и они э, соблюдали все эти связи. Но но вот эта жажда денег, и я обещал, что я буду давать вам жизненные уроки, так эта жажда денег, она преодолела все, и поэтому эти двоюродные продают Иосифа в Египет, и мы знаем, что произошло в Египте, где-то 240 лет израильтяне развивались в Египте. А потом Муше убежал оттуда, куда он убежал, куда он убежал. <куда он убежал? Он не в Африку убежал. Он не к сыновьям Хама убежал. Он бы убежал к семитам. И там он нашел себе жену. Потом... Вернулся в Египет, в взял э, израильский народ, и они, э, и они путешествовали по Синайской пустыне. И потом мы знаем, Итро. кто пришел из Мадиана и Тро. И он объясняет сыновьям Израилевым, как построить государство. Естественно, это родственник. Но он также был человеком, с который симпатизировал им. Говорят... Говорят, что Итро даже принял иудаизм и стал частью народа Израиля, да или нет, я не знаю, но то, что точно он поддерживал израильтян. И вот пришло время, и народ израильский стал продвигаться в этом направлении. И когда они продвинулись к Идому, кто это Идом? Исав, тоже родственник, очень близкий. И Бог сказал, не трогай дом, они а твои родственники. Дай им деньги. Но и дом не согласился. И не было, не было выбора. Поэтому произошла там война. И народ израильский продолжен двигаться к Муаву. А Модиан даже там э, не, были, э, не вмешивались. И по поводу Муава Израиль тоже получил повеление вы устали? и по поводу Муава а Израильтянам было сказано их тоже не трогайте Но они испугались и они спустились в Мадиан. они тоже родственники немного более дальние «Сыновья чьи они?» ми? «Лот». Им дор шлиши, дор шлиши, «И если это родственники в третьем поколении, дудим, то это родственники в пятом поколении. Пахаду, И эти испугались, эм, что народ израильский их уничтожит». Поэтому они обратились к Мадианам. И Мадиатянам они и сказали, мы не знаем, что с этим народом делать. Мы не знаем, что с нашими родственниками этими делать. Но точно, что они знали пророчество. И они знали, что израильтяне их не тронут. Но этот страх, Пахать, страх все испортил. Я хочу поговорить о вас. יודעים, Иногда мы знаем, что все будет э, в порядке и вдруг мы услышали какой-то слух, какую-то сплетню, и в нас зашел страх, и мы начинаем делать какие-то движения против нашего брата, вместо того, чтобы подойти и прямо поговорить с ним. И вот эти ребята с Муава, они могли подойти к израильтянам и сказать, вау, братья, 80 лет мы вас не видели. Давайте сядем турецкого кофе, выпьем, хумуссатором по идее. Но страх зашел в них. И они сошли в Мадиан и сказали, вы более умные, чем мы. Потому что вы более близкие э, родственники к ним. Может быть, вы дадите нам какой-то совет. Мадьян к тому времени никакого отношения к Израилю не имел. Кроме хороших связей, и вдруг они говорят, хорошо, мы вам дадим плохой совет. Позовите Валаама. Валаам вообще от связи не имел. И есть... Да? Есть такое мнение, что Валам был с э, Индии, Заратустра. Где-то в, в дальних странах он, он жил. Он не был простым человеком. Он был человеком, который знал Бога. Но, как, но любил деньги. Когда ему дали предложение финансовое, много денег. Он согласился проклясть Израиль. И вот то, что мы учим здесь, деньги и сплетни, и разные комбинации шбор, хас, а бена, бена могут э, нарушить связи даже между близкими людьми. И поэтому святые писания часто предупреждают нас опасаться таких связей быть честными во всех наших делах. И что происходит потом? Мы знаем, что происходит. Израильский народ стоит здесь. Валам захотел проклясть, но не смог и благословил. А потом он дает совет. Посмотрите, какой совет. Он не говорит, пошлите женщин Муава или женщин Греции, или женщин Египта, для того, чтобы искусить израильтян. Но пошлите женщин откуда? Из Мадиана. Почему из Мадиана? Вы знаете, откуда была жена Муше? Она Мадиан. была... Очень интересно. А сипур, эх, цара, Вы помните, Сара, когда получила проказу? Э -э -э, не Сара, э -э -э -э, Мириам. Вы Мирьям. помните, как Мириам получила, получила проказу? Написано, что она раскритиковала жену Муши. Она э, говорила плохо, а... она с муше говорила неуважительно про его жену. Диук, мра... Она неуважительно... Бигляль, бигляль, и ну, так она сестра, ей можно. Okay. Okay. Она Она э, неуважительно... <говорит> <говорит> Она э, своему брату сказала неуважительно про его жену а и валь. получила проказу. Что она сказала? يشطفلنت? Есть у вас терпение? Она говорит, почему ты к своей черной жене плохо относишься? «Танах». Но а, черное это не… А, как то есть э, чер... неправильный там перевод, э, написано «темнокожие». Это неправильно. Темная. Темнокожие, но темнокожие. «Шхума»? Как «Шхума». «Темнокожие». «Темнокожие». это «темнокожие». «Это Ло. Фицпатрик Хаме» в библейском описании она была очень, очень красивая. И согласно толкованию, знаете, про что там говорится? Она говорит, Муше. ты так занят священством, что ты каждый день находишься в Скинии и ты сохрани... и сохраняешь эту святость. И ты не а, а, а, уделяешь достаточно внимания своей красивой жене. И тогда Бог вмешался в этот Там разговор. Он сказал... Ты вообще какое дело, Мириа? А, а, Ты вместо муше или Вы что? Стирал, и дал и ей по башке, и она получила проказу. А, и почему я говорю об этом? <свят> <турм> эм, женщины Мадиана эм, а были родственницами израильтян а и они были очень красивые <турм> поэтому Валам сказал пошлите туда женщин и пусть они искушают сыновей Израилева. <турм> и э, израильтяне нарушили тору и, и изменили своим женам и тогда сразу наказание от Бога пришло к народу израильскому. Кто помнит, сколько израильтян? 24 тысячи израильтян погибли из этого наказания. Поэтому взяло время, пока они все пришли в себя. И потом в uh, числах 31 главе написано Моше получил указание от Бога Пойти отомстить Мадианиантян, они э, к этому отношения не имели, но у них было злое сердце. После всех этих хороших связей с израильтянами, а Муше сказал Пойдите и отомстите им, и они говорили, что тяни даже не на границе с Израильтянами. Я боюсь пророчествовать, но эта картина очень похожа на наши отношения с Ираном. Вы знаете, что на протяжении всей истории Израиль имел хорошие связи с Ираном. А где-то 40 лет назад это положение... Ухудшилось. У нас нет границы с Ираном. Но они все, э, до нас почему-то нас достают на протяжении всего этого времени. Приглашают различных э, э, Вала. баламов с России и из других стран. И, я не хочу пророчествовать, но я, мне так кажется, что в один день Иран э, получит э, такое наказание сильное. И то, что написано, и Муше сказал, хорошо, пойдемте. И я хочу рассказать вам еще что-то. Кто из вас знает такое слово на английском narrative? Это печать, это как таким образом смотрят на какое-то положение или на народ. Есть такое представление об израильтянах, о евреях, что евреи это трусы. Когда я рос в Белоруссии, почти все мои друзья антисемиты они говорили, что вы всю Вторую мировую войну отсидели в Ташкенте. Кто слышал подобные вещи? А так это вранье. В Ташкенте сидели женщины и дети. Потому что все мужчины были на войне. А у мои два дедушки участвовали во Второй мировой, один погиб, второй вернулся очень раненым. я больше хочу сказать, что это. Шикри. Вот эта стигма по поводу израильтян, она очень э, лживая стигма. А народ израильский всегда был очень агрессивным народом после того, как израильтяне вернулись из Египта э, в свою землю, и было столько много оккупаций, из истории мы знаем несколько вещей. Малахей Бабилон, цари Бабилонские, использовали евреев, а ктанин, Здесь они делали маленькие города и поселили там евреев. милхама лавхид. Митцарим, лавхидет кола, лавхидет кола шкеним, они, они ставили там форпосты для того, чтобы сели там евреев, и чтобы все соседи были, жили в страхе. И они часто использовали эти вещи. ب диаспора. И в, в войнах диаспоры. של, äh, примерно во время второго храма. Империя ле апала шел Израили а, и когда был бунт у израильтян, то Римская империя должна была в три раза увеличить свои силы для того, чтобы подавить этот бунт, чем когда они подавили и участвовали в войнах против кого? Британии. Против Британии. И это очень известная вещь. А вы знаете почему историки первого века когда они пишут свои работы почему они ненавидят евреев не из-за религии но из-за агрессии когда, как мы сегодня смотрим на ваххабистов так израильтяне были в то время и вот что происходит Моше говорит Ищ. Приведите мне 12 тысяч человек. Там Бог ему говорит, соверши мщение. А после этого отойди к народу своему. Шам, после этого ты умрешь. Шам Там так написано. Есть очень интересный стих. Числа 31 глава. 5. В пятом стихе написано. «Им сыру, меалфей Израиль, элев лемате, шней асар элэф халуцэй цава». Написано, «И выделено из тысяч израэлэвых по тысячи из колена, 12 тысяч вооруженных на войну». Вы знаете, что было выделено? Почему, что значит, почему выделено? «Ки шанашим шаму, анахну нелэх нелэх нелэхэм негэд медиан когда они услышали, что после мести Мадеанитяна Муше умрет, они не хотели идти, потому что не хотели, чтобы умер Муше. Поэтому практически силой они заставили каждый по тысяче своего колена выйти на войну. И что интересно?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 Помните, Пинхас это тот, который взял копье и пронзил одного из глав Израилевых, когда он зашел в шатер с этой женщиной. И когда мы продолжаем читать, мы видим, израилев, что 12 тысяч, 12 тысяч израильтян аргу, пошли. Амон, амон и они очень много перебили Мадианитян. Madian, они убили пяти мадианских царей. От шестого, кого они убили, был Валам. Но здесь возникает вопрос. Валам вообще э, отсюда. Почему он опять, что он там делал опять? Почему он опять э, вернулся О, ну, к, к шило, Он уже свои деньги получил. И уже мог в свой Нью Дели отправиться. Но. Они сказали, скорее всего, с первой попытки, и Валаму удалось уничтожить 24 тысячи евреев, потому что он был колдуном. Давайте мы опять его туда позовем. И толкование говорит что-то очень интересное что 12 тысяч вооруженных израильтян были против Мадьянской Ну а Пинхас был uh, против Валаама. И здесь мы видим победу. И видим что-то очень интересное. Когда закончилась вся эта война, Написано в числах 31 главе, в 48 и 49 стихах. После того, как э, э, люди посчитали, сколько израильтян погибло, знаете, какое, какое число было? Эфес. Никто не погиб. Ноль. Эфес. Во-первых, это было, конечно, чудо. Если вы почитаете, сколько мадианитян погибло, это были десятки тысяч. Rohim, и мы видим, she из-за того, что это была праведная война, Бог вмешался во весь, в ma этот ma процесс. Что הזה? я хочу, чему вас хочу научить. Я еще не закончил. Во-первых, в нашей каждодневной жизни нам нужно. Нужно понять, что есть искушение, что есть искушение. Есть опасность, что друг может превратиться во врага. И как это предотвратить? И идти и соблюдать заповеди. И жить по руководству Торы Нового Завета. Если у тебя есть что-то против твоего брата, подойди и поговори с ним. Не, не давай э, сплетням и слухам из мухи сделать слона, потому что в это могут зайти проклятия. И также э, храни свой кошелек. Будь очень справедливым. Святые Писания не против заработка. Дай Бог, чтобы все достойно зарабатывали. Но чтобы, если тебе дают, пытаются дать взятку, чтобы ты не стал врагом своему другу. Тогда, потому что ты можешь пойти путем Валаама. Давайте мы еще более глубоко будем и продолжать изучать. Мы сейчас живем в современном мире. И многие из нас стали чересчур рациональными. Если мы чего-то не понимаем, мы говорим: хорошо, мы поймем потом. Но мы забыли, как каждому вещи давать духовное основание. Но Шауль говорит нам очень ясно, что наша брань не против крови и плоти, но против кого? Против духовных сил. Теперь послушайте. Рамбам. Вы знаете, кто такой Рамбам? Рамбам. Рамбам. Один из мудрецов Израиля. Он пишет в своих книгах, что в его время были колдуны. לומדים ale שחיו שם בבית פארו או בבית של מלך של בבל או חבראלה. Что они были, что были колдуны, но их сила была. Такое, как гадание на картах, то есть совершенно незначительное по сравнению с теми колдунами, которые жили в Египте в доме фараона. Когда мы думаем про колдовство, мы думаем, что, okay, мы думаем, что когда сидят и там карты раскладывают или камешки кидают, что-то так ерунда. И, скорее всего, в основном это действительно аферисты и это правда. Но, no, вы знаете? люди, им что В Кабале говорят, что э, э, этот мир полон шкурки, Чего? клепы, ну клепа, как как, как скорлупа, скорлупа, скорлупы которая нам мешает видеть э, сверхъестественные вещи, видеть э, вещи света, а шел но также и тьмы. Поэтому мы все пытаемся объяснить рационально. Я не знал, какое выражение сказать, чтобы было более ясно что я изучаю кабалу, но я да, согласен, что в этом мире есть только много препятствий, что мы потеряли способность лавдиль различать силы, которые находятся в этом мире. Шауль אומר, Но Шауль говорит, а что да, наша война она против сил. И эти вещи зашли в этот мир от еще до э, потопа. И в первой фессалоникийцам Шауль говорит такие вещи. Когда я приду к вам, вы знаете, что моя uh, сила не только в Слове, но в силе Святого Духа. Кто помнит этот стих? Не помните? <связывая> как понять этот стих? <связывая> вот так его и понять. <связывая> Когда он говорил, <связывая> <«Айуша -менашим> там были люди. Э, идолослужители. И это не было гадание на карте. Это были настоящие силы. Такие же, как Валаа, может быть, не такие сильные, но также совершавшие чудеса и сверхъестественные вещи. Написано в Откровении, во второй главе, в 13 стихе, Говорит. Он говорит в фергамской общине такие слова. Я знаю, что ты живешь там, где есть престол сатаны. Это не просто кресло. Это, не просто, это были силы. Это были силы. Я вам дам пример. Мы живем здесь в Хайфе. Кто из вас был в Мухраке? Что там произошло? Вы там даже живете? Uh, у там uh, стоял перед 400 пророками Валама. Почему они не смогли спустить огонь с небес? Кто знает почему? А? Только потому, что Илия там был. Если бы Илии там не было, они знали, как это делать. Потому что они служили бесам. И это были истинные силы. Но так как Пинхас был на войне и он обезоружил Валаама, святой, человек он может э, нейтрализовать силу зла. Если вы э, служители неба и исполнители того, что Бог заповедовал в своем слове вы можете нейтрализовать зло вокруг вас не просто так еще сказал вы соль земли что значит соль земли соль и нейтрализует плохие вещи мы стали слишком рациональными но еще сказал не отлучайтесь из Иерусалима, пока не примете Святого Духа. Вы тогда сможете передать мою истину до концов света. И, к большому сожалению, из-за этой чешуи, из-за этих скорлупы, Помех мы не видим что вокруг нас столько много сверхъестественных. поэтому мы э, очень слабые в нашей молитве в нашем ходатайстве но ничего не поменялось в Откровении в 17 главе написано написано про блудницу вавилонскую и она все еще существует ее победят только в последние дни в самом конце и она все еще использует те же силы которые были при строительстве вавилона. Но мы стали слишком рациональными людьми. Я чувствую, что что это слово оставайтесь и ждите э, Святого Духа и он, да, он покажет вам как сражаться и как распространять Царство Небесное это очень актуальное слово даже до сегодняшнего дня и вот мы смотрим на, этот, на эту старую историю народ израильский все это э, непонимание с, мади... с Мадианом, предательство, деньги, э, сплетни, Моав, походим, страхи и, и боязни разных глупостей. С одной стороны, нам нужно спуститься на землю и к простоте. И им просто им. быть честными и простыми с нашими братьями. Но с другой стороны, нам нужно сказать отец, вот я, и используй меня. Не пытаться имитировать дары Святого Духа, но быть открытыми для них. Давайте мы встанем и помолимся. Отец наш Небесный. Я молюсь, чтобы ты каждому из нас дал открытые глаза. Птухот птухим, а? Аба, Отец наш. дай Да, нам возможность видеть. Ларгиш, чувствовать. Палель, молиться. Ли Принимать. Ли Ожидать. Лану, помоги нам. Байошер, муляшини, жить э, в честности друг с другом. Бягана и, бэагана, и в раим, против всякого зла. Лоласот хет не делать грех. Бешвилиш... Шилейша вер... Это... Это чтобы не uh, разрушить тот забор который ты поставил вокруг нас я молюсь к тебе, Господь, чтобы Святой Дух мог говорить к нам чтобы мы могли покаяться там где мы должны были покаяться я благодарю тебя за пролитую кровь Агнца Божьего, которая очищает нас и делает нас святыми, который освещает нашу совесть, отец наш небесный, помоги нам приблизиться к тебе и дай нам любую силу, продолжить э, это хождение в этом мире и исполнить твое призвание. Мы молимся. Мы молимся, чтобы ты защитил Израиль. Мы молимся, чтобы ты защитил нас от Ирана, Хизбалы, Сирии и всех врагов. Ты герой Израиля. وאתה, и ты силен спасать. Помоги нам Господь. ואני מתפלל שבעופני ישו. Я молюсь, чтобы на личном уровне. שלנו. И в наших семьях. אנחנו נירא קור של ישועה משיח. Мы бы увидели силу Иисуа Мисии. כתב על עצמו. И те слова, которые Шауль написал про себя. שמע קור חוכמת מילים. Что моя сила не в словах человеческой мудрости Или, Но она существует во мне Чтобы она была актуальна для нас Я молюсь Тебя об этом во имя Ишуа Мессии